Кажется, дождь начинается Привет, друзья! У нас сегодня слайм Мы будем делать видео, что сделать можно из огромного, гигантского слайма Вот он! Первое, что мы сможем сделать, это мы с Сережиком накроем Алину Так, поехали! Что мы могли сделать? Слаймом мы уже сделали. Делали. Теперь второе. А сейчас? Я вам обготаю слаймом. Это подтяжка со Слаевой получилась. Ну, как вам? Мне понравилось. Ой. И не забудьте поставить лайки. А также подписаться на канал Элли Стар. До новых встреч. Мы всех любим. И всем пока.